Если вы будете делать сезонную заморозку, то есть заморозку овощей, фруктов, ягоды и зелень летом, то вам понадобится кое-что, кроме самой морозилки. Морозилка, конечно, но еще есть определенный такой реквизит на кухне, который как раз и помогает сохранить все это витаминное богатство. Должна быть морозилка. У меня морозилка, встроенная в холодильник, она не отдельно стоящая. И она стандартная, вот такая, на 4 отделения, ну иногда Бывает на три отделения, но она у меня разделена на 4. Этого достаточно для семьи из четырех, ну у меня даже 5 человек, то есть у меня нет отдельной морозилки. Если все делать правильно и правильно упаковывать, то этого хватает. Что нам понадобится – это разные контейнеры. И пакеты для заморозки желательно вот с такими зип-застежками. Можно и обычные, но, правда, вот эти удобнее, они меньше места будут занимать. Единственное, что я посоветую, брать контейнеры. Либо прямоугольные, вот как эти у меня, либо квадратные. Чтобы, видите, как они друг на друга удобно ставятся и в морозилке. Естественно, если их поставить так, с друг на друга, они будут меньше места занимать. Еще нужно будут вот такие... Поддоны, они нужны только для заморозки. В них очень удобно. Смотрите, например, вы мелкую какую-нибудь россыпь, чернику, на них положили в морозилку, и он на них замораживается. Если у нас что-то, то, что не разбегается, как черника в разные стороны, можно вот такие пластиковые салфетки использовать. Я их в Ikea покупала. Очень удобные как раз для стандартной морозилки. И вот такие поддоны для заморозки могут быть разных видов. Я потом буду уже на тренинге подробнее объяснять, что для чего. Какие-то сеточки будут, какие-то с высокими бортиками, какие-то с низкими. Ну и, соответственно, сами контейнеры тоже должны быть разного калибра. Что еще нужно будет обязательно, это наклейки. Я вот такие на вал переспокупаю наклейки. Их много, их хватает на очень долгий период. Смотрите. То есть не нужно ничего придумывать, как нарезать. Вот эта наклеечка, и она наклеивается на пакет с заморозкой, либо на контейнер, просто надпись, что заморожено. Например, «Малина 2020». И если не сможете найти такие наклейки, то можно использовать... Сейчас мы... Здесь в запасах есть вот такие. Не похоже на рулон, как малярный скотч, но это тоже наклейки вот такие для заморозки. По одному тоже надолго хватит. Кажется, я их тоже покупала на Вайлперис. И еще понадобится либо пластиковая такая трубочка, либо сложный вариант – это вакуумные контейнеры, либо вакуумно, вакууматор и вакуума, вакуумированные а, пакетики. Но если нет и не надо их покупать специально, вот такая трубочка. Ну а технологию уже на тренинге расскажу, как и что с ней делать. Это такой краткий обзор, а полный перечень того, что нужно подготовить к тренингу, я вышлю в субботу, ну, естественно, тем, кто участвует в тренинге по сезонной заморозке, вышлю на e-mail, поэтому не пропустите это письмо, там будет список, то, что нужно еще сделать, подготовить, вот как раз к понедельнику, потому что с понедельника мы стартуем и будем уже активно замораживать, сохранять летний урожай.